В Харькове там где-то, я не знаю, идут ожесточенные бои потом, ну, под харьковым где-то. Угу. Потом там, возле Донбасса, тоже ожесточенные бои идут. Ну и вот хотят же что вот это же все никак не возьмут, ажов-сталь. Ну что, все возьмут. Путин же сказал. Химические войска призовет. Какие? Химические. Я, между общаюсь, я говорю, мы с собой общаемся, надо всех убивать, и детей, и женщин, всех подряд. Кто сказал? Ну, не важно, что сказал. Всех надо убивать, всю Украину надо вытравить просто, до самого Львова. <как> Планета. Надо, находится, все надо вытравить, чтобы этой страны вообще не было на карте землисток весь. Это не они, это их такими сделала США. Это они против нас там замышляли давным-давно все. Ничего. А они хотели воють. Это не это не украинцы. Это не украинцы. это эти ну, поняли. Мы, мы воюем с кем? Украиной, Украиной. Ну ничего, будет бой. Я сделал то, что я хотел. Я, я, им все подстрел... я им все просто подстреливаю, все, что можно. Что сделаешь? Все отстрелю. Главное, и хозяйство отстрелю, и все. Самое главное, что у них есть. Пальчику на лбу нарисуют ножом. Я специально, я лично им нарисую. Жалко флага украинского нет. Я бы его оспарил бы и снял бы на камеру, а потом выложил в интернет, а приехал.